Наглядная демонстрация работы инъекционного геля Logic Base Inject Acryl 500. Для получения компонента А смешаем компоненты А1 и А2 в пропорции 41 по массе. На строительную площадку компоненты А1 и А2 поставляются в расфасовке, готовые к смешиванию. Для их смешивания достаточно полностью вылить из малой емкости компонент А2 в большую емкость с компонентом А1, затем перемешать в течение трех минут. После смешивания компонентов А1 и А2 время использования смеси составляет 4 часа. Для смешивания компонента Б потребуется вода в объеме, равном компоненту А. Смешаем компонент В с водой. Количество компонента Б влияет на время начала реакции и скорость увеличения вязкости состава. Смешаем приготовленные компоненты. В результате смешивания компонентов состав изменяет свое агрегатное состояние. Из жидкого он преобразуется в водонепроницаемый гель. Скорость этого процесса возможно регулировать от нескольких секунд до десятков минут. Такой гель подходит для устранения протечек в строительных конструкциях, для восстановления поврежденной гидроизоляции фундаментов, эластичной герметизации деформационных и рабочих швов, для создания отсечной гидроизоляции кирпичных и каменных стен. Свойства инъекционного геля могут быть улучшены путем использования пластификатора Logic Base Inject Acryl Flex, который применяется для приготовления компонента B вместо воды.